Всем привет, меня зовут Макс Риск. Вторая часть. Во что можно вложить? Инвестиции. Так, переходим к акциям. Акции это часть компании э, доли в ее бизнесе. Если вы покупаете акции, то фактически э, стали сов... совладельцем компании. Можете предоставить на честь ее прибыли если подробнее то это вы влаживаете в компанию свои деньги и получаете за них проценты это вкратце подробнее у, вол... у владельцев акции два варианта заработка на разных стоимости акции это Например, акции Google, акции компании Яндекс, ну Google компания тоже есть, YouTube компания, Яндекс компания и разные, даже ВКонтакте даже компании есть, все социальные сети. на одноклассников не знаю, возможно, она не ну как эта компания так должна там быть, просто так не заходил, не знал про всех, но я знаю точно, что должны быть. У владельца акции два варианта. Заработка на разных стоимость акции. Купить подешевле, продать подороже. Или на дивидентах. Что такое дивиденды Это когда компания делится с акционами, акционерами. Частью прибыли. Сейчас объясним на примере смотрите, значит, предоставьте, что, представьте, что у вас есть друг фермеров, который предлагает вам купить в складничку, в складничку э, козу, полам ваша э, ваша доля коза, это акция. Коза будет давать молоко, молоко будет э, при, продаваться, вы будете получать половину прибыли от продажи молока это прибыль от молока ваши дивиденды такой есть пример есть другие примеры вот такой пример очень прикольный мне понравилось я его убрал а если стоимость козы на рынке вдруг взлетела вдвойне и вы решили продать свою долю другому инвестору то заработайте на росте стоимости вы раз Подождите... Вы раз, в... вы раз вы получите прибыль от разницы между ценой продажей и покупки. Но больше не будет получать репутацию дивиденды. Репутацию дивиденды. Риски в акциях э очевидны. Как и коза бизнес компании может заболеть. Заболеть, и потолок. Или спрос на молоко может упасть по каком-то внешнем причине и разные компании. Например, много уже люди не сидят. Но ну, сейчас интернет, поэтому сейчас сложно сказать, что в Яндексе немного сидит. Но они не будет многом. Нокса, ну, кстати, на очень высоком уровне. Вот, ну, расскажи, какая у них оценка. В прошлой серии мы говорили про обслуживание как-то у нас если я посмотрел тогда я посмотрю что там брокерский бру, биржа брокер и про облигации вот оно облигации там оценка очень низкая а тут прям на высшем уровне вот сейчас придем риск в акциях очевидно как и каза бизнес компания может завалить и или спрос на молоком Молоко, точнее, может упасть на э, по каким-то внешним причинам. Тогда доля будет приносить меньше прибыли. А продать ее на рынке хоть бы за при, при, приж, прежний день будет сложно. Никто не хочет покупать эм, рентабельную козу. ведь тренд уже ушел, наказал, как я понимаю, акция. Это когда вы покупаете часть компании. Как заработать на акциях? Это если вы на дивидендах, когда компания делится с акци... акционером частью прибыли, на рост стоимости акции, когда бизнес компании рос... растет. Спрос на ее акции повышается, и цена акции растет. Кому подойдет? Инвесторам, которые готов потребовать время разобраться и выбрать хорошую козу. 3-3-3. Сложность, риск и доходность. До следующей серии. Пока.